Я и всем привет ребята вы на канале разные игры и сегодня мы играем крайняя версию 1.8 бабуля хочется обнять тебя да, ребята, это мой голос. Вы слышали мой голос с сегодняшнего дня, все мои ролики будут с моим голосом. Ну а сегодня вы будете видеть вот этот мод, который я скачала, чтобы показывать вам. Давайте пок начнем сейчас. Не, конечно, сегодня мы не пройдем игру. Потому что, знаете, да, у меня времени нет сейчас монтировать ролики там мои. Ну, сейчас вы увидите лицо бабки. Анимация такая странная. Сейчас давайте его забросим. Вот такая. Хочет, наверное, обнять нас. Не, давайте сейчас убежим. Я хочу, чтобы он нас обнял. Не пройти игру минимум. И не можем. И то, не, не можем. Но я хочу сейчас пройти этот лицо немного. Э. Давайте хоть один раз он нас убьет. Ладно, давайте. Анимация какая будет, если убьет? Обычная анимация. Ничего не добавили. Кстати, если вы хотите скачать этот мод, то переходите по ссылке в описании. Я там оставлю ссылку, чтобы вы могли скачать эту игру и играть. Да... Напишите в комментариях, что я прошел эту игру. У меня есть много роликов про Грэнни там. Но решил еще один снять. Я вижу, что вам эти моды понравились. Я начинаю таки снимать. Ничего нету. Как всегда. Пустота. Ой, блин. Не-не-не-не-не. Пускай пользуются пользуется матом. что-то Капкан? Да, капкан. Короче, вы увидели вот эту анимацию. Я это вам показывал. Не очень страшно. Чё ты бабуль, бля, Чё? Стоит. Ой. Короче, ребята, вот такой вот у нас ролик был. А я вам показывал вот этот мод, который вы можете скачать по ссылке в описании. Заранее всем хочу сказать, что вы подпишитесь на канал, включите колокольчик на все, потому что я для вас стараюсь монтирую. Ну и с вами была я, кто я был? Ладно, вы были на канале разные игры. Всем пока.